Обзор сеянцев в ели двухлетки. Это двухлетка. Я вам ставлю однолетку. Вы сможете увидеть ее, посмотреть, какая однолетка. И понять, что это двухлетка. На сайте у нас заказано, заявлено 5-10 сантиметров. 5-10 сантиметров это ель голубая колючая сейнцы. Ну, где-то побольше, где-то 5-10 сантиметров в основном Считается не только наросшая хвоя А то вы считаете, вот считается до 5 сантиметров Вот 5 сантиметров Но у нее уже есть, если можете видеть, вот, вот здесь почка уже есть А здесь вот вообще, к примеру, да, если взять Две почки уже есть, это двухлетка Однолетние сеянцы Ну вот здесь вот Вообще прекрасно видно Здесь уже вторая почка идет Но ну, к концу сентября, я думаю, она уже окрепнет И будет довольно-таки хорошая Здесь получается по 15 сантиметров Ну в общем Сеянцы Морозостойкие Сажал я Я их сажал При минус 5 было все нормально как у вас будет, я не знаю. Ребята, вы меня постоянно спрашиваете, приживется она, не приживется. Я сказать за вас ничего не могу. Мы их выкапываем, пересаживаем в конце сентября. И довольно-таки успешно, уже не один год. Также идет отправка почты с деком. Минимальный заказ на них 100 штук. На... На сайте у нас вы можете заказать их. Она еще поднимется. Ей еще расти месяц. С некоторых двухлетки, видите, есть хорошая почка почкой. Ну это уже она сантиметров, наверное. Ну да, 10 сантиметров. Вот. А если здесь взять, то вот здесь, к примеру, вот это, например, уже все 15, почти 15 сантиметров. Отправляется почты, отправляется транспортная компания СДЭК, но чаще всего транспортная компания СДЭК, потому что она быстрее идет и быстрее доходит, или МС-почта.